Это Лазурный ТВ. Сегодня вернемся к скандальным моментам, которые могут встречаться в нашем ЖК. В этом выпуске мы хотим обратиться к курильщикам, поступает много жалоб от соседей, что постоянно взглянув на небо, можно увидеть летящие окурки. Уважаемые соседи, давайте относиться с пониманием к происходящему, ведь окурок это мусор под окнами и предмет травматизма. Вряд ли кто-то хочет найти незатушенный окурок на своем балконе или ощутить его на голове. Илья, я не курю, специально для Лазурной ТВ.